Уважаемые дамы и господа, у каждого человека есть какая-то своя диковина, которую он очень бережет, которая ему очень дорого, которая, а еще тем более, если она является антиквариатом. вот. И поэтому у меня также есть кое-что. Вот смотрите, какой телефон. Это древний телефон еще, еще 19-го года того века. Какая красота! Ну вот смотрите, что. Ай-яй-яй-яй-яй, а что ж это такое? А что это? А что это такое? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой да, какое чудо, а? Представляете, смотрите. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Я понял. Я понял. Это он сам лопнул. Это он сам ни с того ни с сего висел и лопнул. Представляете? Вот что бывает. Это, наверное, Господь меня, наверное... Смотрите как. Это же надо было как-то его сломать так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, да. Видно, Господь отвел меня от чего-то очень плохого. И кому-то сделает сейчас очень больно, наверное. Потому что это бумеранг, который пойдет в обратку. Да, и так вот молча, конечно, повесить его, и не трогать, и Это, говорится, ну и нормально, ну и нормально. Ну ладно, всякое бывает в жизни, бывают всякие подлости, бывают всякие глупости, бывает всякое это самое, но Господь он видит. Господь он видит, и это самое, скорее всего, это Господь сделал, он сам лопнул, наверное. Наверное, что-то пошло, что-то пошло куда-то, пойдет, как есть закон бумеранга, вдвойне. И что-то там будет где-то, что-то очень-очень-очень двойне что-то поломает. Не знаю, руки-ноги, там, голову, или еще что-то, или жизнь. Не знаю, где-то что-то, но где-то что-то, наверное, может, что-то такое плохое поломают. Ай-яй-яй-яй-яй, -яй, -яй, яй ай жаль ай-яй-яй.